Меня зовут Юлия, я приехала с Оренбургской области, обратилась к профессору за проблемой, что у меня возникла грыжа пищеводного отверстия. Жила я с ней несколько лет, переносила очень тяжело и решилась ему написать. Ответила в этот же день, решилась приехать в клинику, прооперироваться, очень волновалась и переживала. Но в итоге все прошло быстро и легко. Все сделали. Очень коллектив все внимательные. На все вопросы мне подробно отвечают. Вопросов возникает много. Вот. Спасибо большое за внимание. Очень коллектив, очень слаженный. Команда вообще супер. Класс. Хочу обратиться к пациентам, у которых тоже возникло... Такая же проблема. Не бойтесь обращаться. Меня тоже гастроэнтерологи отговаривали от такой операции. Но я сделала и не пожалела. Сейчас возвращаюсь к нормальной жизни. Потихоньку буду восстанавливаться. Все хорошо.